Пежо боксер изготовление ключа при полной утере. Все, ключ готов к работе. Теперь восстановим чипами Белазера. И машинка будет ездить дальше.